Вот, ребят, катаем, опять же, весту на ручке, все то же самая, куджидаем в очередной раз, но у меня более свежая прошивка, то есть я ее переработал очень сильно на днях, особенно вчера. Или вчера или позавчера, я уже точно не помню. И сегодня как раз появилось вот у владельца время, чтобы попробовать покататься все-таки. Испытать новую версию, чтобы опять же логов понабрать побольше. И понимать, как работать с прошивкой, опять же с фазиком. Фазорегулятор я три варианта сделал прошивки. Два мы уже испытали сейчас, вот сейчас третий. Но есть еще четвертый вчерашний, которая версия прошивки. Посмотрим еще как на ней все-таки будет это все работать, потому что все-таки у меня такое впечатление, что как-то фазик не совсем понятно работает. То есть не знаю, как это объяснить, но как не так, как я ожидал. Плюс еще помимо этого Почему именно Новые версии прошивки Потому что на днях вышел как раз Вышла новая версия Редактора мастер Edit Pro Позавчера она по-моему Или вчера Не, вчера вышла как раз И сегодня еще дополнение вышло Кстати вот мы проезжаем Рядом с лахта центром Ну не знаю, тут конечно наверное, не видно самое, которое высокое здание у нас в Европе. Такой большой комплекс, такой большой башней, которая там в небеса уходит, как таковое. Ну вот, и, и в продолжение попробуем логи, естественно, я собираю на всех этих версиях, ну, такие короткие, чтобы хотя бы посмотреть, что и как, и попробуем еще вчерашнюю версию прошивки, как она будет себя вести. ну тоже интересно, опять же. Вчерашнюю версию прошивки я уже скидывал Виктору в Минск. Он на автомате катается, то есть не на автомате, конечно, на роботе. И он сказал, что она прям вообще огонь. Ну, не знаю, я еще не испытывал, конечно, но ему очень прям зашло сильно. Вот мы и как раз сейчас... Прокатимся вот на этой версии и попробую я все-таки пробную вчерашнюю вот эту закатать, которая понравилась как раз Виктору. Будем испытывать ее еще. Ну и опять же логи наберем. Ты хочешь снизов попробовать mm -hmm. просто? Ну, давай посмотрим. Ну, даже на них уже наполнение там 480 там где-то начиная с 1000 оборотов наполнение получается и то сейчас дроссель не полностью открывается там ограничение стоит у нас наполнение где-то 450 480 кубиков получается на опять же обратите внимание на 1000 оборотах всего то есть это очень сильно на самом деле ну, в общем сейчас откатаем попробуем вот эту еще версию о которой я говорил и снимем логи я наверное еще раз сниму все-таки продолжение ну вот сейчас встали накатили вот эту вчерашнюю версию прошивки но в принципе она не сильно отличается от той которой мы сейчас ездили там чуть-чуть фаза у меня поменена и все немного но не сильно та вроде едет хорошо который ну, вот сегодняшний вариант один из трех Сейчас попробуем на вчерашней проехаться Посмотрим, как она все-таки будет Это вот та, которая Виктору зашла Хорошо на роботе Ну, я не знаю Тут комментировать, в общем, нечего Едем просто Просто едем и набираем логи. Просто хочется допилить нормально фазы. ну Фазы, естественно, 5 января у меня будет релиз, но, естественно, потом это все будет еще тоже пере, ну, не перерабатываться, а дорабатываться потихоньку и причесываться. Тут основа нужна как таковая. Потому что надо взять за основу что-то и уже на стабильной нормальной версии прошивки делать релиз. И потом уже вот причесывать огрехи мелкие, которые там будут находиться. Либо вот прямо вот этих блох искать и дорабатывать фазорегулятор как таковой. Плюс может быть какие-то познания более грамотные будут спустя какое-то время. Потому что все оно познается только в реальной работе. То есть пока катаемся и снимаем логи, и анализируем, изучаем и после чего соответственно дорабатываем прошивку иногда бывает мысль идет но не в том русле блин. либо вообще пересматриваешь отношение к этому калибровка совсем по-другому но это такой чисто человеческий фактор что Че они там стали непонятно на поворот ага. кто думал это кто раскорящился там на Марсе Ну, вроде все нормально, как бы. Вот нормально едет. Да, кстати, я не говорил никому. Не так давно я себе приобрел вот этот рекордер, чтобы писать звук, петлички вот с этой как таковой, правда у меня что-то повернулось не в ту сторону сейчас я ее поправлю вот и чтобы звук опять же был из камеры стерео ну и соответственно звук был слышно было меня, потому что иногда бывает куда-то указываешь там под, под капотом, в мотор тыркаешь которая работает и не слышно комментариев, теперь как бы оно третьим каналом у меня звук всегда пишется ну и плюс я его синхронизирую с видео потом уже в редакторе очень удобная штука кстати можно на любое расстояние отойти и комментировать там не знаю хоть там на 100 метров но при этом звук будет записываться непосредственно разговор как таковой так что вот ну это я как как таковой на новый год такой себе подарочек сделал ну и плюс Удобнее видосики снимать В принципе идет нормально Не знаю, я не думаю, что она там будет отличаться От, от предыдущей версии, которую мы прошили Сильно, но... Хорошо ездит. Ну, слушай, можем эту тогда оставить пока тебе на тесты. По крайней мере, Виктор ее испытывает именно эту, эту же базу, но только на роботе. А ты будешь как бы на ручке попробуешь. Да? Потому что вот эти изменения, то, что я сегодня внес, я, конечно, сейчас еще посмотрю, ребят, в калибровках. Я не держу в голове, потому что там масса всего калибровок. Я просто не помню, какая прошивка у меня, чего переработана именно непосредственно. Потому что в день делаю их несколько штук и забываю, что конкретно переделывал. Ну, то есть не то, что забываю. Надо открыть освежить как бы память потому что э, опять же в интернете постоянно отвлекают э, то звонки то переписки там в WhatsApp в Viber на драйве ВКонтакте везде и я просто иногда начинаю путаться man. почему я в общем то по ночам зачастую эти прошивки и делаю сижу там до 4 часов утра чтобы э, в этот период времени мне никто не мешает то есть моно творческое э, работой заняться как таковой ну, я не знаю, наверное, чуть-чуть попозже еще сниму, я как как бы сейчас посмотрю все-таки, что я переделал и в заключение расскажу какую прошивку оставлю потому что переработана она у меня очень сильно за вчерашний день такое короткое включение рекордеры я сейчас не включал, поэтому звук только пишется на камеру непосредственно сейчас мы подъедем я посмотрю, что в прошивке конкретно поменял Ну, будет понятно, что мы оставим непосредственно на автомобиле ну все, мы приехали на стоянку соответственно тут посидели по по по я посмотрел все-таки, что я поменял, но я поменял там на самом деле фазу всего там чуть-чуть Изменения были невеликие и сидели решали все-таки какую мы оставим прошивку от 22-го вчерашнего или от 23-го, но в принципе тут разницы как бы особой нету, потому что изменения у меня только в калибровке фазы как таковой, то есть больше ничего у меня не поменено там, то есть вот сама фаза поменена и все, и больше ничего. И то там немножко на низах, на малых наполнениях. Что касаемо езды, я думаю, что особых разницы нету. Там скорее всего просто в комфорте может быть разница, не более того. Ну, значит, оставим вот эту прошивку, на которую мы прошили от 22 числа. Ну и плюс еще в чем, потому что Виктор на роботе ровно тоже на ней катается ну а потом я посижу все таки по изучая логи которые мы вот сегодня набрали за сегодняшний день и э, дальше уже будем ковырять э, прошивку ну не ковырять конечно такое слово неправильное дальше будем ее редактировать вот или 23 ну ну давай 23 зальем давай да ну сидели сидели в общем зальем от 23 -го. я думаю что она просто будет покомфортнее немножко чем 22 -го. ну ну опять же опять же плюс э, витя на той будет ездить а на ручке соответственно вот на этой будем и примем какое-то решение какую калибровочку вот э, фазы именно оставить нам непосредственно все сейчас тогда мы зашьем э, от 23 го вот у тестового вот, с изменением немного фазой ну и покатаешься, я думаю, да, расскажешь потом да, на днях. Да. К тому же у тебя сейчас же рабочий Ну, то есть... Ну, сейчас, да, работа, дом, работа, дом туда. Сюда. Ну, вот, как раз за эти дни, и я посижу, поизучаю, что и как, логи, накидаю что-то. Опять же, праздничные дни скоро. Ну, и, опять же, мне надо успеть до 5 числа все сделать. Я по-любому сделаю, потому что уже все едет очень хорошо, без каких-то там нареканий. Мы сейчас как бы просто пытаемся ее... Прямо вот сделать еще лучше, чтобы прям было mm. Да, еще я забыл рассказать Фазу я сместил на холостном ходу так, чтобы Грубо говоря, у нас упало немного наполнения, потому что чтобы ровнее мотор работал То есть у нас до этого 115 этих Миллиграмм на цикл было Сейчас мы сделали 105 миллиграмм И должен по идее Расход на холостом немного упасть И более мягко работать Опять же это кстати заметил Виктор в Беларуси Но он кстати Он еще поставил сейчас ГБО И катается на ГБО На этой же прошивке То есть он и газ испытывает Одновременно и бензин и скажу еще, что хочу сказать Как обычно у нас газ Все эти установщики никто не умеет настраивать То есть это вообще просто дно у всех блин. Может быть они ставят само оборудование Более не менее хорошо Но вот именно по настройке Вот этого субблока газового Никто ничего там не умеет Они просто на отмашку кидают Автокоррекцию по лямде И типа говорят катайтесь там километров 30 И у вас само все типа настроится по итогу Виктор, естественно, ничем, блин, он думал, что нет софта для редактирования, ну, то есть для диагностики и редактирования блоки управления, там в онлайне все это можно менять. Ну, я-то помню, что я ими не занимаюсь, я помню, что это все в открытом виде. Ну, нашел ему прямо с сайта производителя, кстати, сливайте всю документацию, причем документация на русском языке была софт весь на русском языке и он покатавшись недельку накидал себе прошивочку сделал коррекцию что у нее сейчас как он говорит разницы он даже практически не ощущает газ или бензин у него. То есть вот, вот такая вот такой эффект все мы значит я ушел в общем от темы заливаем сейчас сегодняшнюю версию прошивки та которая именно нормальная не испытательная вот эти дополнительные которые у меня там три и Будем на ней кататься. Так что, в общем, я думаю, что продолжение будет скоро. Ну и дальше дорабатывать будем. Да, кнопочку жмем подписаться, колокольчик, как обычно, и сходим по ссылкам, там более грамотно все это описано. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Счастливо.